Жатва Дорогая душа во Христе, Праздник жатвы у нас сегодня, Не томи твою душу посте, Место есть у стола Господня, Благодатью богат его стол, Все на нем, чем в чем душе потреба, Ешь и пей, приглашает посол. Благодатный посланник с неба. От небесного хлеба вкуси И водою запей живою, И хвалу тому вознеси, Кто прибыть обещал с тобою. Он с тобою с утра в пути, Добрый пастырь твой и учитель. Только в сердце его ты упусти, Там желает творить он обитель. Благодатное лето прошло, Вот и осень, а с нею жатва. Что посеял ты? Что взошло? Что плоды принесло стократно? Что пожал ты на ниве своей? Много ли собрано? Или немного? Или все иссушил суховей? Ты просил ли дождя у Бога? Знает каждый из нас ответ — на прямые вопросы эти кто-то скажет «да-да», кто-то «нет». Будем искренними, как дети. Счет ведет им делам твоим, ни одно из них не забыто, и пред взором его святым все обнажено и открыто. Со святыми Господь грядет светлой утреннюю звездою, Перед ним дашь душа отчет За все доброе или худое. А посему, готовясь третий день грядущий, На путь постав твои стопы, Чтоб с плачем семена несущие Ликуя нес свои снопы.